Я художник Виктория Карташова, работаю в стиле нео-модерн, в современном стиле. Специализируюсь на портретах, участвую в многих выставках, были персональные выставки. Сегодня покажу вам, как работать, как рисовать портрет вот в, стиле, в современном стиле по партии. И будем мы рисовать Тора, героя комикса в Марвел. Работаю я акрилом чистыми цветами, научу вас работать чистыми цветами, научу, как правильно писать картины мастихинам. Уровень требуется начальный, поэтому каждый может попробовать, каждый сможет сделать свою уникальную картину.